О, не, еще не уехал. Надо скоро будет выходить. Извиняюсь за эту хуйню. Я вообще уже просто на взорванном пукане тут. У меня такое чувство, что каждый раз присоединяются новые люди. Если я повключаю демки, братан, будет неинтересно. О, ну, я в метро не езжу. О, обычно я, короче, сейчас начал писать все на студии. да, прикинь, ну должно быть 13 может меньше, не знаю обещал дроп до конца года сделаю вот сегодня я иду на студию и если я сегодня закончу со звуком, ну то есть если все будет нормально звучать то я сразу же беру этот трек отправляю его на все площадки чтобы его загрузили там в iTunes и сразу же вам об этом сообщаю. Дела со своей студией? но ну, э, сейчас мы проверим. Э, я просто давно уже не смотрел. Нет, со своей студией у меня все плохо. У меня ее просто нет. Да, я скоро уже пойду. Мне там надо... По делам уехать. Да, я не то чтобы перфекционист. Я отошел от этого уже. Просто хочется делать качественно, а качественное музло не делается ну, по моему мнению, быстро. То есть, мне нравится это все слушать, прогонять спустя, допустим, месяц. Я уже понимаю, Насколько я попал. Э, что можно исправить. Потому что ты заслушиваешь все равно. Допустим, ты неделю работаешь над треком. И ты в любом случае уже ну теряешь то, э, такую, не знаю, как там назвать, нить, что ли. Которая у тебя была в начале. Поэтому я очень часто переключаюсь между треками. И мне так легче. Я, допустим, один трек не слушал две недели. Зашел, такой, во, так я неплохо тут сделал. Или фу, блядь, какая залупа. Поэтому... Приходится вот так вот отвлекаться, потому что я не могу, короче, за один день все сделать, просто не получается у меня. Вопрос, может, до да, клаудон 8, клаудин, не знаю. Да, такое может быть, даже я уже такое делал. Есть чувак один, Мирош, вот я ему напивал, там, не знаю. С ними еще готовим трек. Но вы навряд ли, наверное, его знаете, он из совсем другой движусь. Здоровье оставляет желать лучшего, но я не жалуюсь. Две руки, две ноги, пацаны. Это первый тройк, который выйдет, я уже говорил. Напомнить, кто я, я не смогу тебе этого сделать. Лучше выйди отсюда. Хожу в зал, говорю, что сегодня был в залечке. Начинаю вот. Не знаю, стрельнет, не стрельнет, но я думаю, равнодушных не останется. Я был в Спб, мы написали там ссылку методом пару релизов, ну релизов, блядь, <смех> Ебать. Пару треков, точнее битов. Я там делал каркас, и он мне помогал по звуку выводить все. Я очень рад, что музыка тебе помогает. Липы, да, будут. Да, говорил, но, короче, вот этот трек с методом я сделал свой вариант продакшена и на одно время застопорился, потому что не знал, какой выпустить. Потом решил выпустить два. Мы сели это все сводить. И типчик, который пришел сводить, сказал, что я там наиграл пианино, оно было не в ноту. И он сказал, блядь, вообще, типа, как можно? Так типа делать, и ушел, блядь. И вот в итоге трек до сих пор лежит. Очень грустная история, на самом деле. Он бы так уже вышел, наверное. Сколько по времени концерт? Я не знаю, там же так много чуваков всяких. Опять чуваки да. Что с нами сегодня? Много ребят там. Я не знаю, сколько будет, не можешь концерт. Так сейчас сек. опасно брать опять телефон в группу ну скидывай мне в группу биты смотря что ты там пишешь потому что мне ребят кидают там очень плачевно все ну не хотят ничего придумывать просто как будто перебивают другие биты и такие очень классно я не катаюсь сейчас с серым. У нас просто был вот концерт в ИКБ. И его еще перенесли на месяц. Поэтому так получилось, что я как будто бы в туре, но меня там нет. В Минск тоже привет, да. Я даже не знал, короче, за вот это все. Да я на самом деле не очень интересовался. Но это прикольно, я думал, что это рандомный перс, но у него, оказывается, еще и там история какая-то есть. Не, в комп не играю, так могу раз в полгода засесть в кс -ку. просто расслабиться, но не более. Недавно э, скачал Гатасан Андреас, прошел пару миссий, такой, бля, я ее уже раз, наверное, 20 проходил, уже не так весело было. Да там не то, что история, это просто из какой-то карточной настольной игры, как я понял, персонаж, и вот у меня его маска оказалась. Сколько часов в КС не знаю, вообще я даже понять не имею, уже сто лет туда не заходил. Я ни разу не играл в PUBG, вообще, я даже просто видел пару видосов на ютубе. Вьюшки, не знаю, когда-нибудь, может быть, если мне захочется что-нибудь рассказать. Обычно люди же зовут тебя на интервью не потому, что им с тобой интересно, правильно, а потому что им нужны просмотры. И они делают вид, что им интересно тебя слушать. Такие, М -м, да, вот, расскажи еще вот это, такие, блядь, интересные люди. Не знаю, посмотрим. Может быть, когда-нибудь. Томас, раз, моего, слушаешь, не, не, не, это вообще не мое. Но с Майлэйсом я знаком, но он, наверное, даже не знал, кто я. Я не представился, мы просто пожали друг другу руки, но он такой вроде веселый парень. Но я ему не сказал, кто я, поэтому э, навряд ли он знает, что он со мной знаком. Э, мы сидели у них на студии, Там я с Джимбо просто уехал, короче. Они меня позвали на концерт, ну на концерт с ними съездить в другой город, просто потусоваться. И там познакомился уже в Ростове с Майвейсом. Сидели там у них на студии. Они там показывали свои треки. Майвейс спросил у меня, что я думаю. Я ему сказал, но они так посмотрели, подумали, что он, бля, он, наверное, нихуя не понимает. Я такой, ладно. С Мироном я не, не поддерживаю. Мне кажется, вообще поебать. Ну и мне тоже, как бы, не горю желанием. Я ему писал как-то, может, месяц назад. Кое-что хотел ему предложить, но, видимо, ему не было интересно. Больше предлагать я не буду. Но это так, типа. Uh, true story. мы ну не так прям давно знакомы мы уже там пару раз пытались сделать трек но у нас все не выходило а, так что как так я ему хотел вот эту вот дамку я живешь отправить чтобы он туда зачитал но что-то так и не получилось а нет я ему отправил он сказал ну все жду куплет и я начал делать другое как всегда не могу короче всегда хочется новое что-то писать не, э, слитую хуйню с джимбо, ты помнишь, это мы просто сидели на хате, и кто-то такой, бля, пацаны, зачитайте рэп. Они такие, ну ладно. Я не напр... не знаю, напрягаю я гортань или нет, я точно делаю это на ложных связках. Я чувствую это, но... Просто если бы я просто орал, э, я бы давно бы уже голос, наверное, потерял. Какие хорроры. Да, бля, их не так много, я думаю, ты их все знаешь. Да заебали хожу я в зал, начал ходить. Совместный релиз с Кидом? Не знаю, я ему на самом деле предлагал такую тему поприкалываться, там что-нибудь какой-нибудь звучок интересный придумать, но не дошло до этого. У нас много треков еще. Мы очень много треков сделали просто. Мы самые нормальные такие прям. Ну не то что самые нормальные, а еще интересные, типа, треки мне выпускали. Ждем, когда-нибудь это случится. Тебе кто-нибудь предлагал фиты из исполнителей респектовал за это нас? Не знаю, не помню такого. так парочку, может, было людей. Так, половина уже. Угу. О, я могу вам показать супер жесткий бит. Иногда мы сидим на студии и занимаемся полной хуйней. Сейчас. Ох, так, так, это вот биты рендер. Есть там такой опасный бит. Чисто для этого... Да не Во самое опасное Найс продакшн, вообще которое может только случиться вообще с вами, чуваки. Это я просто бит писал. Это не сиднит найс. Nice. Не, есть прикольные биты, короче, прям. Э, интересные. Просто по качеству некоторые не вывозят. С одной стороны, хочется, чтоб ты выстрелил, с другой стороны, не очень. Чувак, тебе нужно определиться, у тебя явно есть каэта проблема. Не, под этот бит навряд ли что-то будет, пацаны. Может быть, под другой. Это же не единственный такой биток. Но это прям вообще просто рэпчик. Иногда балуемся, вот пишем такое. Я включал уже демку. Переиграли вы с образами? Ну-ка, поподробнее про переиграли. Ну, я не знаю, сколько лет прошло, как пропала тайна личности, но ты же, блядь, почему-то здесь сидишь О, бля, есть пизда, ты бит Не совсем он Да пусть спрашивают, я что ебёт вообще Похуй, пусть спрашивают Это люди, которые вообще, типа, ну здесь проездом Я думаю, что они зашли И потом вообще забыли Не, я в Рипере Пишу биты до сих пор Ребята уж там все поперескакивали на FL Но я вот что-то Остался в Рипере Да, пробовал и не раз Да не продам эти бит, но я на самом деле думал битпак выложить, но, блядь, это все очень убого звучит. Да, нравится биты писать, это прикольно. Я могу э, сделать бит... Типа не просто, допустим, написать чуваку и сказать, бля, вот мне нужно вот так, а чтобы здесь еще вот так, вот так, я сам могу это сделать и потом уже кому-то прийти и сказать, вот смотри, у меня есть такая заготовка, мне нужно, если это требуется, чтобы звучало нормально, допустим, там бочка проседает, там еще что-нибудь, ну, те, кто пишут, знают. Да, я верующий, я верю в себя. Ой, какой фу. Да, это, наверное, про меня. Релизе моих битов будет. Ну, они как бы мои, и будут еще подписаны люди, которые помогали э, сводить и мастерить Ну, определенный бит. Не, я не работаю, никогда не работал. Зачем? У меня вообще другие цели. Где-то была такая фраза, блин, я ее, может, уже говорил, типа, «О, если ты хочешь выжить, то иди работай, а если тебе нужны деньги, то придумай что-нибудь другое». Будет вот. такое неплохое высказывание. Mm -hmm. Ну, это нормально, что они похожи, я думаю, у любого uh, человека, который не торчит жестко, там, не колется герой, примерно должны не то что одинаково мыслить, а понимать вообще, чего вокруг происходит. Так, блядь, неужели ты не понял сарказма про офис? Я в ахуе. Dragonborn? Не, я его не слушал. Ну, типа, неинтересно. Как бы я это сам могу вот, прийти на студию вам Dragonborn за ночь записать. Ну, как бы не прям. Не хочу никак обидеть Big Baby Table, просто... Ну, не совсем такое прям узло, не мое, короче. В том плане, что оно больше на движняк такой подростковый. Как бы это все круто. Вообще Никола Хейта. Просто не считаю, что это очень сложно делается. А флаг? Да, не слушаю. Но я его знаю, он подходил поздороваться как-то и тоже достаточно обычный вообще чувак ничего про него плохого не могу сказать учитывая что он подошел ко мне он по моему даже не знал кто я просто подошел вот что там как сам фит с Вельчугом это моя мечта как тебе скинс не один трек только добавил во мне кажется, у него был фристайл просто под этот бит, и люди, которые занимались релизом, просто вытащили какой-то мотив оттуда и сделали это припелом. Очень убого, когда весь релиз сделан, чисто вот идет бит, и ты вроде уже ждешь дропа, и опять идет бит. Ну то есть видно, что люди просто из пальца высасывали, и это ну, не работа, вообще никакой работы не услышал на этом релизе, поэтому не хочется слушать даже. Да бля, если вам вообще интересно вот эти все вопросы задавать мне про русский рэп, то я как выразиться правильно. Ну просто, короче, не слушаю, мне не нравится. То есть у меня нет какого-то хейта там, типа вот кто-то сделал трек, и я такой, бля, вот он, ёбак, вот он урод, типа такого нету. Просто я, допустим, слышу и критикую по факту, слышу, что вокал хуёвый, говорю, что вокал хуйня, слышу текст я говорю, текст хуйня. Но мне ничего из русского не заходит, я не знаю, как вам, как вы это слушаете, если есть. У каждого из них есть аналог, и намного лучше, и он хотя бы не на русском языке, мелодичный звучит, качественный, не понимаю, как можно после этого слушать русское. Поэтому я и пытаюсь делать не русское музло, может, поэтому меня всех уйсосят, я не знаю. Но я пытаюсь, я не говорю, что я это делаю, я пытаюсь. Как мне то, что я делаю, вот то, что я делаю сейчас, мне нравится. То есть вот все, что вы слышали в группе от Nice, моей, помимо там, наверное, демки, которая называется DemoDemo, Demo, потому что его я перепишу. А остальное это все просто вообще уже ко мне не относится. Я сейчас другой в плане музыки. Я понял, чего мне не хватало, чего мне на самом деле хочется, и вот я думаю, что вы сами это услышите и поймете. Не, если ты не находишь аналога, то это же здорово. Я не говорю что все поголовно имеют аналог большинство и это грустно скрип я не знаю русская это не русская но это 50 cent вроде как ну мы так общались просто с ребятами искали референсы это скорее всего 50 cent такое вот музло того времени но он у него очень круто звучат треки, они правда круто звучат, но mm, тоже не мое. нет, Нет, нет, нет, нет. Мы из других вообще миров, по-моему. Почему не подплетаю, да мне лень просто. И мне кажется, что. Короче, не важно, что мне кажется, но я это сделаю. Я по-любому это сделаю, когда уже пойму, что все, вот уже дальше некуда. Я думал, они просто растутся в какую-нибудь притчу нормально, но они чуть не срастаются. Треки под гараж, конечно, я же амбассадор этого жанра в России. Ну, именно э, в плане. Вокалы и написание песен и музыки. В плане написания музыки здесь намного круче есть, типы. Ну, гаражовые. Поэтому у меня горело первое время. Я просто очень долго говорил, что это стрельнет, и меня никто вообще не слушал. И это начало стрелять, начинают выходить релизы. И я лишний раз убеждаю, что я могу немного смотреть дальше, чем многие. Кэмптон блять, Уже забыл как это читается. Ну не то что котирую, есть по моему один трек у них добавлен Но они так, такое интересное умозло делают Так я был практически лысым много лет И Нормально двигался Просто захотелось что-то изменить Брок Хэмптон, окей. Да, да, я знаю, кто это. смог Фише. Ты чё, конечно. А, ну как? Конечно, я имею в виду, что я его знаю, но делать навряд ли мы что-то будем. Я познакомился с его творчеством года три, наверное, назад. Может, чуть еще раньше. И он только-только начинал гараж писать. И я слушал такой, типа, блин, прикольно. И я ему писал, наверное, полгода назад, предлагал ему что-нибудь сделать, но ему, видимо, было похуй, и я тоже забил хуй. Обычно просто я пишу людям, если я вижу, что они заинтересованы, у нас обычно что-то получается. А вот, с ним ему, видимо, было поебать. Ну, я обычно, когда пишу, я просто, чтобы вы понимали, я не представляюсь, мне я никогда не пишу. Еу, здорово, я седоджу дубащит, нахуй, что давай мы там -то с тобой сделаем крючок. Я такой хуйню не занимаюсь. Я просто пишу здорово, там вот можно там взять у тебя какой-нибудь бит, давай что-нибудь сделаем. И так ты истинное отношение к себе поймешь. А если ты будешь представляться, то люди просто из-за имени могут тебе уже по-другому относиться, а я такое не люблю. Не выстрелю, не выстрелю, типа, блядь, я так это волнует, что -нибудь. Не выстрелю, ну и чё, блядь, и чё. все, жизнь на этом закончится. Я знаю, что я делаю. И тот звук, который я делал, вы его, блядь, все слушали. И почему-то сейчас я должен выпустить какую-то хуйню, по вашему мнению. Вы, типа, столько лет слушали мой звук. И тут решили просто сказать Не, не, вот и делай вот так, как делал А дальше мы слушать тебя не будем, ты не выстрелишь Если ты так мыслишь, просто здесь, короче, кнопка есть Называется... А, нет, я не знаю, есть если здесь кнопка Но можно просто выйти из эфира и не портить никому типа настроение здесь Нет, ты его точно не испортишь У меня нету цели выстрелить У меня есть цели просто показать, э что я могу делать нормальное музло И намного круче, чем ноги Да, у меня есть гаражовые биты, я сам писал их. Ну бля, тебе нравится голос? Вот я, да. бля, я уже не знаю, сколько я рассказал, у меня на релизе будет экстрим вокал, типа. Все голоса там, какие тебе нравятся, какие не нравятся. Типа навряд ли то, что я выпущу, ты вообще на русском слышал. И я тебе это с уверенностью вообще говорю, что такое ты слышал навряд ли. Но если вам хочется, чтобы меня знало больше людей, так вы, наверное, поддерживаете меня. Если э, настолько сильно не нравится то, что я делаю сейчас, просто забей хуй, типа, я буду продолжать делать то, что я делаю, то, что я считаю нужным. И Учитывая то, что происходит, какая музыка выходит, какая музыка, возможно, будет выходить, я все это учитываю и применяю в своей музыке. Раньше просто я этого не, не делал или делал очень мало. Но ну, обычно да я слушаю или делаю биты, потом уже что-нибудь делаю. Я могу и на сэмпл просто написать трек. Мне кажется, любой может это сделать. Просто ну по-разному, короче, это происходит. Ну, рисовать только я чисто фристайл. Да, это круто, что ты ждешь. Я просто очень долго оттягивал этот момент, потому что мне было... Не знал, короче, как вот в очередной раз сказать, что я ничего не успеваю, потому что мне не хотелось опять читать эту поеботу, e которую пишут, типа... Ой, где там Сид? Или как там еще, да, сделай этот голос там, ну типа... Полный цирк. Бро, я сегодня иду на студию и сяду в баланс, попробую настроить. Если все будет заебись, я тебе скидываю, и ты мне говоришь, нормально звучит, типа, ну, по твоему мнению или нет. Если все будет ровно, я его просто дропаю и все указываю там всех, кто мне помогал. Так, кто не знает, там вот, кто сейчас присоединился, я уже говорил, что релиз не выходит, у меня 13 потому что я не успеваю, но я постараюсь хотя бы трючка 3 дропнуть. Ну, 3, наверное, это уже слишком, но 2 я точно, наверное, выпущу. Не, то, не наверное, а точно. И один трек уже готов, вот здесь есть человек, LJ Production, вот он. Вы его можете видеть, и он не даст пиздеть, что трек готов, просто мы его сводим. Он знает, что у меня там есть проблемы со звуком. И все будет. И если успею, еще подогрею сразу же в течение месяца на этот трек клипом. И будем жестко всех разъебывать, я вам обещаю. Не думаю, что у меня будет все плохо. Я верю в то, что я делаю и вам советую верить в то, что вы делаете. Я вам говорю это не так, как какой-нибудь, блядь, тренер по мотивации, а просто, в принципе, дано реально так и работает. Ты просто делаешь, делаешь, а будут всякие трудности в том плане, что мне очень часто хочется просто послать все нахуй и сказать, блядь, я не могу уже, короче, потому что... Люди пишут, что я нихуя не делаю, что я типа не работаю, работает один только там мой коллега или еще кто-нибудь, и меня это очень расстраивает. Ну, не так, что я сажусь и реву, типа, просто расстраивает. И поэтому я очень мало контактирую сейчас с вами. Потому что работаю и не хочу отвлекаться на всякую поеботу. Типа, да ты не выстрелишь там или еще что-то не выстрелю, да, мне похуй, типа. Хочешь быть суперменом? Ну, все, по-моему, хотят. Только мне не нравится супермен, но способности не заебись. Ну, падаем вниз же не мой клип был. Сколько плагинов? Ну, там эквалайзер, несколько может эквалайзеров там какой-нибудь, компрессор. Ну, я не очень э, хорошо разбираюсь в обработке голоса. Вот у меня эквалайзер, компрессия, и на этом, по-моему, все кончается. Там, ну, дисторшн можно найти ну там, если надо. А, холл. А так, типа, обычно мне помогают. Комменты вообще штука деструктивная. Где была бы Бузова, если читала комменты? Ну, я не Бузова, братан, я попроще ко всему отношусь, но да, вот это так и есть. Спасибо, братишка Марк. Это вот Марк, про которого я говорил, когда я отключился в первый раз. Тот самый каратист. Нет, две-три песни, они выйдут просто как синглы. То есть я говорю, что треков у меня больше, чем на один и два релиза. Что тебе ответить про грамм музыки на то что живешь нет я сейчас не получаю никаких денег от музыки я живу на деньги так по чесноку которые я заработал с концертов еще прошлых то есть я как бы не шкую особо там я не тусовщик типа я попадаю на студию и вот моя тусовка я рад а так типа просто не растрачиваю жестко бабки поэтому они у меня остались и вот планирую сейчас после релиза уже как-то двигаться посерьезнее. Дисторшен на голос ничего себе ты пожелай Чинчила, не шаре за Чинчилу, так бы ответил тебе. Но, блядь, дисторшен уже никак не удивишь. Никого. Просто говорю то, что знаю, потому что я только начал. Будет граем. Да там не то, что граем, просто типа да, британская тема. Будет. Будет будущее у меня у Сида там, у, еще там у кого-то, я не знаю, у меня будет. Лучше, чем вчера, да, он, это релизный трек. По-любому он будет. Привет, Саймон в Татарстан. Не очень люблю это делать, на самом деле, вот эти приветы, но мне не сложно. Британцев? Тогда на Грайм подписываешься и все. Ну, бля, разных. А, уже нету такого одного, какого-то персонажа, которого я слушаю. Там много типов, ты если шаришь, сам знаешь. От Чипа до там, Дидавла, всяких таких пацанов, но это именно в плане Грайма. Есть мелодичные типы. Смотри мне в глаза, по-любому будет, конечно, ты чё. Это один из самых прикольных треков. Ну, один из только. Возле Европы стрела у тебя. С кем у тебя стрела там? С пацанами со старого. Да, блин, ты практически не слышал мой голос, я уверен. Я 68 раз повторяю, что просто нужно дождаться релиза и понять, нахуя вообще столько времени я потратил, стоило ли это того. Но обычно я же пытался никого не разочаровать. Может в этот раз тоже получится. Если с ауэшниками завтра, то мне жаль тебя. Ну вот вообще я сейчас должен вызвать такси, поехать на репетицию. Обычно я просто не репетирую, но вот надо вот съездить, посмотреть, что там происходит. Да, на площадке познакомились, мы и башли в стрит, я там гонял в шмотках кейваных, таких огромных, короче. волки там 4XL, шорты, все, мы там гамали, он пришел вообще просто, просто непонятно откуда он вылез. Я прям помню его на черных макасах, в черных штанах, и все, и он там просто кувыркался по асфальту, он вообще ебнутый, блядь. Ну и все, мы потом... Ну, э, мы как, это не то, что было знакомство. То есть мы там пожали друг другу руки, я даже, по-моему, не знал, как его зовут. Он ушел там, все, потом уже э, встретились на улице, я там показал ему припев, и все. Он такой, да-да-да, все, мы там что-нибудь сделаем, потом опять пропал. Ну, там, блин, интересная история. Осторожно, не падай с лестницы. Ну, бля, не то, что я прям пиздато играю, но подразъебать я могу. Я конкретно именно стритбол, не баскетбол. Ну понятно, что у вас есть плагины, и у фильтра они есть, братан, тоже неплохие. Просто именно в плане применения я не очень разбираюсь, но не разбираюсь, потому что я не смотрел никакие видосы, мне потому что это не очень надо, я знаю, что есть люди, которые пишут музыку по лет пятнадцать-двадцать, и тут я такой вылезаю, ща я нахуй за полгода вам будут топовое качество выдавать, да не, я же адекватно на это все смотрю. Бывает такое, что пишешь биты и просто ничего не выходит долгое время. Не выходит в плане, э, не понимаю, что именно сам бит не выходит или что. Баскет, я ни за кем не слежу. Я вообще, в принципе, никогда не следил за футболом, никогда не следил за баскетболом, волейболом. Я смотрел просто видяшки там, N2, допустим. Я всегда вот такой куней занимался, то есть массовая вот эта тема мне не была интересна. Я там смотрел питерских ребят, московских, это была такая команда. Гизма и ремикс были такие два чувака. Они жестко ебашили в стрит. Гизма, как я понял, уехал куда-то в Штаты играть. А ремикс, по-моему, тренировать начал. Были такие, ну, они вообще, бля, жестко играли. Слайман был такой чувак. Это русские чуваки, которые играли в стрит, снимали свои микстейпы. И они, ну, блин, парашки, они нормально на то время, те, кто шарил за них, ну, неплохо, короче, они делали. Мне нравилось. Релизные треки будут похожи на Джоджи? Не знаю. М -м -м, не знаю. Я как бы не пытаюсь копировать Джорджи, но может быть что-то там по звуку будет похоже. Потому что мне в принципе нравится, что он делает, но он как бы ничего нового прям не делает. Но он круто звучит. Почему бы не звучать как Джорджи, если ты можешь? Проект Сидоджи, бля, вы так говорите, как будто это, короче, было прям, мы сидели такие, М -м -м". я иногда читаю такую хуйню, э -э пишут, там, блядь, жопоразрывательный дуэт, э -э и начинают писать ниже, типа, вот они не знали, как выстрелить, и решили взять такие образы, никто нихуя не решал, вообще, блядь, этого никогда, типа, не было. Это все получилось просто на горящей жопе. И когда жопа остыла, уже начинаешь осматриваться по сторонам и думаешь, хочется двигаться дальше. Я э, очень э, рад, наверное, что ну, занимался всем этим, потому что это мне... Я когда все это писал и записывал, я учился. То есть и экстримчик первый раз попробовал, и какие-то новые приколюшки с флоу. Хотя на тот момент я уже думал, что я написал все, что можно, типа, когда мы только начинали. Но приходилось расти, типа, неизбежно. И сейчас я могу все это применить. То есть у меня огромный типа багаж, этих инструментов, я их просто совмещаю как хочу. Все, давайте мы не будем вот, начинать эту тему. Это не люблю короче об этом разговаривать. Не в плане того, что я там а, как сказать. Расстроен, типа, или а, жалею. Нет. Просто я сейчас занят другим. А вы просто доебываетесь с этим. И я не понимаю почему. Мне кажется, вокал и скрим, вот про то, что ты пишешь, это все рокерская тема. То есть только рокеры. Могли жестко орать, какие бануты, и при этом еще спеть. Поэтому я думаю, что на меня повлияло именно это. А как ты думаешь, что я по национальности? Да там, блин, в волне это практически просто фристайл. Мы просто хотели сделать... Такой прикольный, типа, вайп, ничего серьезного, там, намек на какой-то жесткий вокал, там, просто накрывает волна, накрывает волна. Это было просто весело, типа, и мы решили, почему нет, не всегда же, блядь, выпускать серьезные треки, нахуй, или ныть, там, или наоборот, разделывать Был такой вот рычок легкий. С каким-нибудь гитарным рифом, лол, так у меня есть. С чего ты делал? Что у меня их нет? Что? что я предотвратил выключение телефона. Фамилия русская, но похож на армянина. Из-за носа, наверное. Да я русский. Люди, понимаю, что ты по пизде скатился и начал в татью. Да не, мы просто угорали, типа. Это же. Мне было это интересно, допустим. Поприкалываться там с автотюном, короче, поделать какой-нибудь такой музончик. Именно, именно чтобы он был такой, типа, прикольный. Просто много треков, короче, не выпустили. На музыкальных инструментах нет. я Если что-то наигрываю, то просто на слух. жестким рифом электрогитары и скримом. но ну, э, с... чистый скрим, э, не знаю. Но под гитару точно будет. Возможно, когда-нибудь и с экстрим вокалом. Я просто очень э, хуево отношусь ко всяким клише, типа вот гитара, скрим, такого же дохуя. Я пытаюсь как-то изъебнуться, короче, с другой стороны подойти. Мне просто это интересно, иначе я бы этим не занимался. Я могу делать э, однотипную музыку, я могу делать музыку, которую здесь половина ждет, я могу ее делать, просто мне хочется делать то, что мне интересно, то, что заставляет меня двигаться, из-за чего я могу сидеть ночами, типа, блядь, да почему не получается, типа. Это же пиздата, мне кажется, в этом суть. Я не ходил в музыкальную школу, у меня был преподаватель по вокалу. Так, ладно, я в общем буду сейчас собираться. Сейчас я узнаю там еще раз адрес. И буду выдвигаться. Джеймс Хэтфилд, я не знаю, кто это Кори Тейлор, это из Слипнот, по-моему. Но я ни тех, ни тех не слушаю. Поэтому Ну, наверное, Кори Тейлор, потому что я его знаю. Но точно не. Это выбор, не в плане музыки. Качанов, Алексей, какие люди? Это Андрюх, ты трек дописал, ты не со мной, пока с тобой Жестко. да, дописал Когда сбреешь волосню Ну, блядь, когда тебя перестанет это волновать Если бы хотел играть на любом инструменте, что бы ты выбрал у -у -у, сложный вопрос, я не знаю, чего я выбрал. Надо подумать. Не знаю. Правда, даже не думал об этом. Ну да, за Тейлора я знаю вот этого металлика. Ну это вообще прям типа для меня всегда было какой-то странной хуйней, вот особенно металлика. Ибо мне казалось, это прям вообще короче нужно ходить в берцах нахуй, в коженках и просто там сумасшествием страдать. Ну, э, мне кажется, любому было бы приятно, что так делают другие. Не, не хочу вернуться в эту лирику потому что я просто сам не хочу этого типа делать мне вот просто этого не хочется я могу но не хочу Бля, я бы тебе ответил Ну ты и так все знаешь Что не так с клипом Не знаю, что там случилось Ладно, все, короче Я пошел, давайте, всем удачи И Может быть Когда-нибудь я сюда вернусь А, ну, я не уезжаю. Лол. Так, все, все отменилось у меня. Ага. Так, давайте закончим каким-нибудь битом. Я вас точно покинул какой-нибудь какой у меня есть интересно да ты заебал меня отправлять блять прогуляться иди сам нахуй проветрись блять лол иди говорит прогуляйся я то уж точно блять знаю что чем мне делать правильно или нет Как родители относятся к твоему творчеству? У, ну это сложный вопрос. Мама первое время думала, что я сатана, наверное. Как найти мой паблик в ВК? Не очень сложно на самом деле. Там нужно написать определенную последовательность букв. Ух, ух, как плохо. Так, какой вот бит? Ну вот есть какой-то ризи. Ух как бас диссанирует. Ну это чисто какая-то, для кальяна нахуй музыка. сведению, да, поэтому я могу показывать. <смех> Космическое. Ну да, типа я люблю такое. У меня в принципе вот вообще практически все мои биты, которые я написал, мне не нравятся. То есть я прям делаю как мне нужно. И поэтому большинство из них просто плохо звучит. Да, да, да. Кальян, чисто кальянчик, пацаны, вычеркну. Ух, чуть не включил тут демку. Случайно. Вичхаус или Эмбиент. И то и то слушал. Ну, нестабильно, типа не гонял. Но Вичхаус, я хотел, короче, релиз сделать под Вичхаус. Года два назад. Ну, типа, спеть на него. Но мне показалось, что это очень, ну, в итоге, типа, странная идеи было, И потом уже появились всякие айспики, я уж подумал, ну, ладно. Эмбиент uh, мне не нравится, просто он антиструктурный я не могу, я могу вырезать там, может оттуда что-нибудь, но я так вообще даже ни разу не делал, я пробовал что-то с эмбиентом вырезать и получалось как-то полный золото смотри мне в глаза, будет на релизе ого, какая у тебя информация интересная откуда она у тебя? та хуй, та хуй знает Сам себе когда на своей волне битмарь. Ну на своей волне битмарь это круче, потому что он. Если он реально битмарь, который пишет долго, то на вес золота просто. М -м -м. Вокал Тентасиона. Неплохой. Мне нравится. Так... К ситуации, как отношусь с отменой концертов... Да, как все, наверное... Не нравится мне это... Ну, это бля, это просто показывает вообще, что у людей в голове. И как бы и так большинство знает, что у этих людей в голове. но тут прям вот настолько все, короче, поворачивается, что ты думаешь, бля, прям вообще нахуй какая-то сказка. Ладно, адиос. Она причем жизнь. Все, давайте, чуваки.